как беззвучна нынче тишина. Солнце встанет, птичий гам взорвется. Поезда стоят. И чья вина, что былое в сердце, не вернется?